Самый простой путь стать брони – это посмотреть сериал My Little Pony из is Magic, либо узнать от своего лучшего друга, что он брони. У меня же с этим дела обстояли несколько сложнее. Каждый раз, когда меня спрашивают, как я стал брони, мне приходится расписывать всю хронологию. Поэтому я решил снять это видео, где все подробно расскажу. Мое знакомство с Брони-культурой началось с того момента, как я стал замечать э, ВКонтакте у пользователей на аватарках изображения Поняж. Я тогда понятия не имел, откуда эти персонажи и почему они, собственно, э, так популярны и используются на аватарках ВКонтакте. Ну и по мере развития сообщества брони я стал все чаще и чаще на находить информацию о бронекультуре. Когда я узнал, что эти персонажи из мультсериала Малик-Пони Friendship из Magic очень популярного в рунете, я стал их иногда добавлять свои пупы наряду с остальными сурсами. Правда, только статичные картинки и словесные упоминания, потому что в официальных эпизодах я еще тогда не разбирался. Однажды вечером, сидя перед телевизором и переключая каналы, я наткнулся на материал «Дружба – это чудо» на телеканале «Карусель» и был разочарован. И даже не озвучкой или переводом эпизодов, а скорее поведением персонажей. Вообще... Ничего, кроме фейспалма, поведение э, поняш в этих эпизодах э, меня не вызывало. Я недоумевал, как вообще такая ерунда могла стать так популярна в Рунете, чему вообще учат детей в этом э, мультике, где сплошное лицемерие и вранье. Со временем я стал все больше и больше вникать в суть бронекультуры, и мое отношение к поняшкам вновь стало лояльным. В день моего рождения, среди обычных поздравлений, я нашел также поняшный клип. Несмотря на простой видеоряд и отсутствие сюжета, этот клип я до сих пор считаю одним из самых красивых. В какой-то момент я увлекся мультсериалом «Финис и Ферп», пересмотрев все эпизоды которого, перешел на «Адвенчур Тайм». Параллельно с этим я продолжал натыкаться на различные составляющие в броне культуры. Пересмотрев все эпизоды мультсериала «Время приключений с Симоном и Джейком», я решил переключиться на «My Little Pony Friendship is Magic». Думаю, что пересмотрю все эпизоды «My Little Pony Friendship is Magic», так же, вот как пересмотрел э, Финиса и Фьер, во «Время приключений», и дальше буду искать еще какой-нибудь. Я понятия не имел, что это меня так затянет. Оказалось, что э, бронекультура настолько самобытная, что живет даже не официальными эпизодами, а своим собственным фанатским творчеством. Оказалось, что официальный эпизод – это лишь некоторая часть бронекультуры, поэтому даже в перерывах между сезонами бронекультура продолжает жить и творить, и, в общем, не скучает. Такое ощущение, что им вообще даже и по большому счету не нужны официальные эпизоды, они без них сами по себе неплохо общаются, создают что-то, в общем, вполне такое самостоятельное сообщество, основанное на вообще бесконечной, можно сказать даже, истории. Наконец, ключевой момент, август 2014 года. Я не раз упоминал в комментариях, что стал броняшей, а, или даже точнее говоря, осознал, что я прирожденный брони именно в августе 2014 года. Что же тогда произошло? Я посмотрел весь четвертый сезон My Little Pony Friendship is Magic. Вплотную познакомился с бронекультурой, посмотрев канал Кара Трикси и Диккенсона. Посмотрел документальный фильм «Брони. Неожиданно взрослые поклонники My Little Pony. Наконец, я понял, что оказывается всю жизнь соблюдал элементы гармонии, а значит буквально прирожденный Брони. А раз так, я просто обязан присоединиться к своим единомышленникам по мировоззрению, для этого мне нужно полностью изучить бронекультуру, подумал я. И не ожидал, что бронекультура окажется настолько необъятной. Я буквально за три месяца заслужил репутацию эксперта бронекультуры, хотя знал, что изучил лишь где-то четверть того, что есть. Ну и после этого уже в конце 2014 года я создал YouTube канал который... Изначально предполагался, что это будет не творческое объединение, а всего лишь проект, э, которым занимается как бы дуэт. Я и мой друг с моего же города. Как мы с ним познакомились, это отдельная история. Э, вот. И предполагал, что там будут э, на, на YouTube-канале будут вообще перезаливы всякого пони-контента. Больше будет перезаливов, чем нашего актерского контента. Да. Ну, потом уже переросло в творческое объединение, я стал собирать более-менее креативных друзей у себя ВКонтакте, нашу конфу конференцию. Вот. И мы стали уже творить вместе. Уже у нас множество проектов собственных появилось, в том числе и эксклюзивные. Собственные фишки есть у нас на нашем канале. Но об этом всем э, как-нибудь в другой раз. У меня готовится к выходу видео о моем творчестве с незапамятных времен до 2015 года. Возможно, где-то к концу года оно выйдет. Не знаю, может, раньше, может, позже. Время покажет. Там будет все очень подробно рассказано, в том числе и про вот наше творческое объединение дальше наверное еще буду каждый год выкладывать э, в конце каждого года сводку того что произошло за этот год вот ну в общем я ответил на главный вопрос в этом видео поэтому настало время прощаться пока пока!